Драма 2018 года с детективным уклоном. Поначалу зритель видит историю воссоединения сводных братьев Сета и Ричарда, которые никогда не видели друг друга. Сет согласился приехать в особняк брата, чтобы познакомиться. Постепенно Ричард и его девушка начинают вести себя крайне странно. Диалоги вызывают недоумение не только у зрителя, но и у самого Сета. По ощущениям, какой-то сюрреализм. Режиссер как будто ставит зрителя и главного героя в одну плоскость нормальности, а его брата в другую. Сюжет закручивается, закручивается и… ничего с большой буквы. Развязка, если ее можно так назвать, очень странная. Совершенно не ясна мотивация происходящего. Хотя фильм снят довольно качественно, создана атмосфера настоящего детектива, но в итоге картина ставит в тупик. Хочется воскликнуть. Как же так? И все? Судите сами.